Какое хорошее, все-таки сегодня школьный день будет? Давай такую вкусную пиццу. А кто о... а кто это кто айот, кто это айот, кто это что? Ай ай ай ай война! Ай скотченомусяп что-то. Э, ты что здесь? Это ты, ты кто? Что? Ай, тайнул, ты вернул, еще пока ай. ай. блин, вот этот снег дурацкий. Споткнулся, никто его не почистит уже в этом сраном марте. Так, что с тобой? Ай, ай, ай, ай, ай, я, ай, ай, ай, ай, кто, здесь, кто, кто ударил? Вот, блин. Сейчас, ай, ай, нога моя. Сейчас, погодите, а, -а, -а. я прыгать еще как-то не могу, хотя у нога боит. Давай, давай, давай. Сейчас, я, сейчас я тебя спасу. Ой, ай, нога боит. Сейчас я, еще сделаю, попробую тебя как-то освободить. Ча верстак и сделаю, как ты попробуй тебя освободить. Так. Вот сейчас я вот это вот пробую. Сейчас помогу. Ай, ай, ай, какого такого? А. И, ай я, я, я, яка, ай, ай, все ты смог вывести Вот это на. А, вот сейчас даже вот так вот это вот, вот стул, все моя. А, так вот. А, а, а, и а, и а, и а, и а. Все это не под... Это просто твоя яйца. Ты где? Пойдем. Пойдем сейчас я... Пойдем сейчас туда, вот туда, туда, там, мы же то победит этот вот классный Пойдем в сторону. Ай, нога, я вот эту штуку еще тут вот, буду давился. Ну, ну ничего страшного, ничего страшного. Я, если еще вот живу, вот где? Вот в этом, вот в этой десятиэтажке. Угу. Вот, я в этом доме, вот, же, пойдем, ой, нога уже прошла. давай, иди быстрее. Давай, кто, а, а, почему, а кто тебя связал-то? Ничего себе. Пойдем, давай. Давай, погоди, сейчас перейдем, давай быстрее. Оп, вот так вот. Ну, я а пьелась, через забыла да, наш молодец. Да, тут Так, а. а, а. Открываете кто-то. Открыто тут хотя бы. Так, тут не открыто, а тут. Тут открыто пойдем смысл. Не, надо Пойдем. Сюда пойдем. Пойдем, давай, быстрее. Так, все, пойдем, давай. Ты, ой, ой, ой, ой, ой, и ой, ой, ой, ой, ой, не боится Нет, конечно там есть но оно воидных ну, там каких-то домах не здесь сейчас еще поднимаемся главное не упасть еще сейчас. сейчас еще через два этажа пройдем а вот все я тут живу пойдем пойдем проходи ну я вот только переехал я тут вот живу да да ну я сейчас планировал пойти в магазин но тебя, у тебя решил тебя спасти вот вот ты вот, вот тут вот да я на таком большом этаже живу вс мне ну, как пришло ну, себе ну, вот, все. ты будь тут вот я сейчас хожу в магазин куплю мебели и может я тут даже одну комнату купили вот ну все давай пока сейчас я сейчас я пойду купил мебель вот у меня тут есть вот доллары сейчас я скажу вот пойдем сейчас я скажу пока давайте бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Так. для начала мы наверное все таки мебель а потом уже веду, вот, ведомо цикл попу Так, ну что, погнали. Идем, так, убежаю. Оп, оп, погнали. Я, наверное, сейчас ускорю, когда я уже приду в магазин, потому что сейчас это очень долго для да него убежать. Для вас это секунду для да меня это, ну, очень много времени. Едешь уже какой-то планер, блин, нашел там еще зомбы какие-то мобы гонятся. Давайте бежим, бежим, бежим, бежим, где мы... Все бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Открывай, давай! За мной это, моби, за мной это моби, да, мобы бегут! За мной-то мобы За мобы бегут! Бежим, бежим, давай! Мы заходим, быстрее, а, все сходим, мы сходим, все! Я сейчас... Там какие-то мобы заходят! Ой, из... Прости! Там какие-то мобы заходят! За мной бегут! Они все, они не бегут. Я еще, кстати, какой-то планер нашел. Вот. Планер. А, а. Получается, я здесь бегал. Туда в тот магазин оборонялся, вен. Да? Ну, еду, кстати, тоже надо будет купить. Часово, вот, есть хороший что вот. потом собой. Да, ладно. Так, ну вот он уже ушел. Он за еду и все пошел.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 Давай, давай, скибьет, да, вот давай. Оп-оп-оп, давай, убийся своего. Оп-оп-оп-оп. Давай, давай, нажимай, нажимай, нажимай. Давай, оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп